Hi guys, welcome back to June Risplug the So for today's video reaction, let's go to our favorite country which is Russia. Our Russian friends. How are you all guys? If you're doing well and amazing. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, is the work of Russian Special Forces in Syria and credit to the owner also with a video to a new soul that I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you new to my channel, just click a subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on your future uploads and if you have some comments. And suggestion related to this uh, video, because New That is our favorite content creator. He has this amazing and incredible content that he put on his channel that we enjoyed making some reaction. And this is a training camp of Russian special forces. Let's find out on this video. So let's jump into the video, guys. Enjoy. And I want to hear also with you at the comment section. What are your thoughts with you guys to this one? And please turn on the CC down there for your Russian and English subtitles. Enjoy, private guys. Wow. Thank Института национальной безопасности в Тель-Авиве Сара Файнберг в статье «Российские экспедиционные войска в сирийской операции» предполагает, что основным военным тренировочным лагерем для российских спецподразделений стала Сирия. Но так ли это? Тренировочный лагерь размером с целую страну или все-таки миротворческая миссия? Какова oh. работа российских спецподразделений в Сирии? Об этом сегодня. Приветствую, на связи Нью-Солдат. И мы начинаем. В задачи спецназов САР, по мнению все той же авторитетной Сары Файнберг, в сбор разведданных, наведение огня артиллерии и ВКС, ликвидация главарей бандформирований, проведение штурмовых операций и диверсионная деятельность. «Сирия действительно представляет собой первую территорию, на которой Россия скоординирована и широкомасштабно развернула и организовала контроль над контингентом экспедиционных сил, включая силы специальных операций и различные категории спецназа», — отмечает Файнберг в своей статье. Как пояснила эксперт, сирийская операция позволяет оттачивать мастерство без дополнительной нагрузки на военный бюджет. Численность группировки российского спецназа в САР Файнберг оценивает в 230-250 человек. По ее словам, успешная работа в Сирии свидетельствует о возрождении российского военного искусства. Mm -hmm. О присутствии российского спецназа в Сирии впервые заявил начальник начальника штаба Центрального военного округа Александр Дворников 23 марта 2016 года. Тем не менее, российские и зарубежные эксперты уверены, что спецподразделения действовали в Сирии с самого начала операции, с 30 сентября 2015 года или даже с лета 2015 года. «Не буду скрывать, что на территории Сирии действует и подразделение наших сил специальных операций. Они выполняют доразведку объектов для ударов российской авиации, занимаются наведением самолетов на цели в удаленных районах, решают другие специальные задачи», — сообщил тогда Дворников в интервью российской газете. Согласно официальным данным, за весь период операции в САР погибли два спецназовца-наводчика — Капитан Федор Журавлев, 9 ноября 2015 года, и старший лейтенант Александр Прохоренко 17 марта 2016 года. Приказом президента РФ Владимира Путина Журавлев был награжден орденом Кутузова посмертно. О, Прохоренко салют. было присвоено звание Героя России также посмертно. Подвиг в Алеппо. В мае 2017 года была частично рассекречена информация о подвиге группы ССО в провинции Алеппо. 16 российских спецназовцев, занимавшихся наведением огня авиации, вступили в бой против 300 боевиков Джабхат ан нусры Группа российского спецназа из 16 человек, находясь недалеко от линии фронта, вычисляла здания, в которых засел противник, опорные пункты, бронетехнику, склады с боеприпасами, маршруты передвижений. Всю информацию с координатами бойцы оперативно передавали в штаб и корректировали авиаудары. С помощью авиации были уничтожены три танка, одна батарея РСЗО, самодельные пусковые установки и два склада террористов. Вспоминают сами участники операции. «Стандартный был день, рутина», — рассказывает Даниил. Поступала информация о том, что в одном из районов провинции Алеппо в Сирии участились атаки боевиков Джабхана Нусра на оборонительные позиции правительственных сил, вспоминает подполковник Евгений. «Получили задачу выдвинуться в тот район, чтобы произвести разведку, выявить места скопления террористов, техники для наведения нашей авиации. Разместились, начали работать». Плодотворно, в общем, работали», — продолжает Евгений. «Но в одно прекрасное утро все резко обострилось. Начался массированный обстрел наших позиций. Применялись установки град, минометы, артиллерия, танковый обстрел. Сирийские войска из-за возникшей неразберихи между подразделениями отошли» подполковник Даниил принимает решение остаться на передовых рубежах. «Беспилотник обнаружил шахид-мобиль, двигавшийся на нашей позиции», — говорит он. «Но наши опытные втурщики сработали вовремя. Заминированная машина взорвалась, не доехав до нас». Втурщики это подгруппа спецназа, специализирующаяся на противотанковых управляемых ракетах. Ее командир, капитан Роман, поясняет сирийскую специфику работы. Чтобы было понятно, Перед шахид-мобилем шел бульдозер, обшитый тремя-четырьмя слоями стальных листов, между которыми засыпан песок. Попадание из РПГ-7 не наносит большого вреда такой машине, а за ним уже едет начиненная взрывчаткой машина. Как правило, это БМП-1. Заняли позицию на правом фланге, оператор Птур Корнет с первой ракеты попал в БМП. Взрыв был такой силой, что из строя вышел даже шедший впереди бульдозер. После этого пришлось сразу менять позицию. У противника было большое количество ПТРК, в основном зарубежного производства. После наших выстрелов в течение 30-40 секунд прилетала ракета с той стороны. Пришлось побегать. За следующие полтора часа нам удалось уничтожить танк, работавший с соседней высотки по нашей группе. Надо отдать должное, товарищи там не совсем простые. На одной позиции не задерживались долго. Чтобы поразить танк, пришлось попотеть. А ближе к вечеру уничтожили еще зенитную установку Су-23 на автомобиле. Отдельное спасибо нашему комплексу «Карнет», который в очередной раз показал себя с наилучшей стороны. За световой день небольшая группа российских сил спецоперации удачно отбила четыре атаки террористов. При этом, по самым скромным подсчетам, наступавших было около 300 человек. Причем это были высоко подготовленные люди, уверен подполковник Даниил. Уже после, в ходе досмотра, выяснилось, что террористы были очень хорошо экипированы. Импортная форма, камеры GoPro на головах, медицина очень дорогая, были в том числе темнокожие наемники. В общем, по опыту, у местных сирийцев на такое средств не хватает. Да и на поле они вели себя так, чтобы была видна серьезная подготовка и вооружение, помимо советского и китайского, американское и израильское. С наступлением темноты командир группы принимает решение заминировать подходы к своим позициям. Вооружившись приборами ночного видения и тепловизионной аппаратурой, саперы под прикрытием снайперов выдвинулись на 500 метров от переднего края, в сторону врага. Заграждение из противотанковых и противопехотных мин подгруппа капитана Вячеслава установила в управляемом варианте. И оказалось не зря. Чуть рассвело, атаки боевиков продолжились. Пошла вторая, третья... диверсионных групп террористов в непосредственной близости от авиабазы в провинции Латакия. Но задачи у военных имеют свойство очень быстро меняться и часто в самом непредсказуемом ключе. В октябре 2015 года официальный источник Министерства обороны США признал, что на территории Ирака непосредственно, и Иракского Курдистана в частности, находятся более тысяч бойцов специальных подразделений армии США, которые принимают участие в наступлении на ИГИЛ Иракской армии и курдского ополчения в Иракской провинции Киркук. Формально, что подчеркивалось в качестве военных советников, а де-факто в качестве самостоятельных боевых единиц. Основываясь на этих фактах, руководство Министерства России использовать аналогичную тактику. 104-ю бригаду Республиканской гвардии Сирийской армии усиливают российскими военными советниками из спецназа. сения экипажа российского фронтового бомбардировщика Су-25, сбитого на сирийско-турецкой границе 24 ноября 2015 года истребителем F-16 ВВС Турции. В спасательной операции принимали участие 5 вертолетов Ми-8. На борту каждого находилось по бойцов морской пехоты и спецназа. Когда удалось обнаружить и эвакуировать безопасное место штурмана сбитого Су-24 капитана Константина Мурахтина. Спасти командира экипажа самолета Олега Пешкова не удалось. Как выяснилось позже, он был расстрелян с земли боевиками бандгруппы. Во время этой операции не обошлось без потерь. При заходе на посадку один из российских вертолетов был обстрелян с земли из стрелкового оружия. Погиб морской пехотинец Александр Пазынич Вертолет получил повреждение. Уже после приземления, когда Ми-8 покинули все спецназовцы, вертолет был уничтожен боевиками из противотанкового ракетного комплекса BGM-71 ТАУ американского производства, которое еще не раз засветится в агиловских роликах при успешных и нет попытках уничтожить бронетехнику сирийской арабской армии. Еще одна операция бойцов российских подразделений в Сирии — это разблокирование авиабазы Кварес в провинции Алеппо. Передовые подразделения сирийской армии еще 22 октября 2015 года с тяжелыми боями вышли к авиабазе на удаление 5-6 километров и застряли на этом рубеже на несколько недель. Главной проблемой для бронетехники сирийской армии стали мобильные отряды боевиков, вооруженные противотанковыми комплексами. Авиация, ВКС России и артиллерия наносили удары по позициям боевиков, но это помогало мало. Стоило сирийским танкам покинуть позиции, как их встречали прицельным огнем операторы-наводчики ПТРК BGM-71 ТАУ. На подступах к авиабазе КВРС сирийская армия потеряла несколько десятков танков и БТР. Тогда-то и было принято решение задействовать диверсионно-разведывательные группы. По информации газеты «Известия», российский спецназ под Квайресом провел три ночных рейда, во время которых были ликвидированы несколько десятков ПТРК-террористов. И после такой зачистки сирийская армия разблокировала авиабазу. Еще одним эпизодом работы российских спецподразделений стала эвакуация экипажа подбитого ударного вертолета Ми-35 в пустыне у города из под Пальмирой. Террористами была опубликована видеозапись, на которой видно, как бойцы спецназа обеспечивают безопасное перемещение экипажа в спасательной Ми-8 под прикрытием бронированных автомобилей «Тигр» и «Выстрел». Данный эпизод подтверждает ранее имевшую место в СМИ информацию о работе наших спецподразделений в качестве поисково-спасательных формирований в интересах авиагруппы ВКС «РФ», находящейся до последнего времени на авиабазе «Т-4». Взятие Пальмиры, древнего города с вековой историей, имело колоссальный репутационный и медийный вес для всей борьбы против ИГИЛ. Ключевым фактором освобождения города стало присутствие бойцов российского спецназа, участвовавших в операции вместе с сирийскими войсками. Основными задачами сил спецопераций являлось наведение и корректирование авиа- и артиллерийских ударов, обеспечение бесперебойного взаимодействия со штурмовыми вертолетами, выдача своевременного целеуказания по выявляемым позициям противника, ну и, конечно, подсветка цели при высотном бомбометании. В период с 7 по 27 марта было совершено более 500 боевых вылетов в районе Пальмира, нанесено более 2000 бомбово-штурмовых ударов по объектам террористов. Героем противостояния на поступах в Пальмире стал молодой российский офицер сил специальных операций Александр Прохоренко. В районе Пальмиры он выполнял в течение недели одиночное боевое задание по разведке объектов террористов и наведению огневых средств поражения, как сил ВКСРФ, так и артиллерии на них. Сложно судить о том, что пошло не так, но он был обнаружен. Воздушная поддержка не успевала прикрыть его отход, боевики подходили все ближе, а боеприпасов становилось все меньше. Он вызвал огонь на себя, чтобы у террористов не было возможности издеваться над ним или формой военнослужащего ВСРФ. Он отдал свою жизнь в далекой стране, чтобы неродной ему город спал спокойно. Чтобы сирийская армия снова его сдала через несколько месяцев. О колоссальном позитивном общественном резонансе, который вызвала эта история, слышали все. Но не только войной ограничивается работа наших военнослужащих в Сирии, но и выводом мирных жителей с оккупированной террористами территории. Как видим, работа российских спецподразделений в Сирии имеет огромное значение для этой страны. А на этом все. Делайте выводы сами и делитесь своими соображениями в комментариях под видео. Не забывайте также поставить лайки, если вам понравился наш сюжет. И обязательно расскажите о нас своим друзьям. Пусть нас so будет еще больше. Больше подписчиков, больше предложенных новых тем, больше интересных роликов. Большое спасибо вам, нашим зрителям. That's incredible. Oh my god, that was truly an interesting to watch. Eternal memory to all the heroes who in Russia. It's really great to hear and watch, especially in this video. So to all the heroes who bought in uh, Syria the special forces of Russia and they really came there and really protected the country and protect also with the people and that's truly interesting. I so enjoyed watching with this one because it truly shows that other nations can help other nation also especially with the Russian special forces it's truly incredible and hearing and watching with this amazing story that uh, you have to respect and honor with those people. And I hope guys I really want to hear also with you if you have some additional comments with regards to this amazing and incredible video because I truly respect and give honor to these people regardless of what they perform on their tasks. Especially to the Russian people of Syria. That's at I truly love it and enjoy this so much. Much love and respect from here in the Philippines. And if you enjoyed watching with this one guys, and if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video guys, see as I did, just give a massive thumbs up. Like and subscribe also with my channel. This is Junis Vloga de Greac saying stay on both guys. If you want to connect my social media account is in here. If you want to connect my channel, it's in the description box below. Thank you so much. Subit and spacibato Russian friends. Have a good day everyone. Bye bye, my boying lad. Let this spot and see you in my next video